Приветствую всех! Еще один проект реализовался в жизни. Квартира 35 метров квадратных в стиле современная классика. Давайте посмотрим. Выходная группа, вдоль одной стены мы расположили функциональный шкаф для верхней одежды и подвесной пуф, под которым оставили свободное пространство не случайно, а для уличной обуви, чтобы оставить проход открытым. Главным акцентом в прихожей является дверь цвета морской волны, которая привлекает в себе особое внимание. Центральную часть квартиры занимает обеденная, она делит Пространство на две зоны – кухню и гостиную. Другой стол здесь выбран не случайно, а для компактности обеденной группы. А также создает уютное впечатление с самого порога. Небольшая с виду кухня, но это не так. В нем разместили самую необходимую технику, в том числе и посудомоечную машину. Места для хранения кухонных принадлежностей. К примеру, за этим фасадом, выкрашенным цвет стен, мы спрятали холодильник что позволяет сконцентрироваться на центральной части кухни. В гостиной нас встречает горчичный диван и ТВ-зону, в которой разместили нижний шкаф и компактную рабочую зону. Работа над основной частью квартиры была интересной задачей. Разместить на небольшой площади кухню, гостиную и спальню, но при этом, чтобы спальня была отдельной зоной, решением стала стеклянная перегородка которая позволяет проникать естественному свету и визуально делит интерьер на зону спальни и общего пользования. Вот и подошел к концу обзор квартиры 35 метров квадратных. Будем ждать ваши впечатления и оставим всю информацию о материалах и мебели в описании. До новых встреч!